Всем доброго времени суток, с вами Каттамхали Конвейер по производству танков продолжает работать И сегодня посмотрим на новую премиум машину, я так понимаю Это у нас чехословацкая ПТ-шка 8 уровня Ну и можно, наверное, уже предположить, что в будущем мы увидим целую ветку прокачиваемых чехословацких ПТ-шек Да, обычно сначала всегда выходит у нас прем, а потом уже целая ветка ну, да, всегда, когда какие-то новые машины в игре появляются, начинаешь их сначала невольно сравнивать с тем, что у нас уже в игре есть, чтобы понимать, что из себя вообще это представляет. Я вот думал-думал. Ну, наверное, по геймплею это будет что-то схоже с Хелкотом. Или да-да, тот же Т-67. Да, такие башенные ПТ, очень э, быстрые, с небольшим разовым уроном. Но причем, да, вот этой. Ну, сейчас здесь ТТХ посмотрим. Очень хорошее бронепробитие. Да, сразу смотрим. Ну, средний урон 250, калибр, наверное, небольшой, но средняя бронепробиваемость базовым снарядом 250 единиц. Это, внимание, восьмой уровень. Не знаю, может быть, это рекордсмен, но я таких цифр, если честно, не помню. Специальным снарядом тоже здесь все в порядке. Аж 330 единиц бронепробития. Ну, конечно, при таких... В Плюсах есть определенные минусы. Разброс на 100 метров 0,41. То есть орудие, ну, не сказать, что прям совсем косое, да, если там все-таки поставить, да, какие-то модули, там, доп. поек так далее и тому подобное. Разброс будет еще более-менее комфортным, но все равно по сравнению, да, с многими другими машинами достаточно орудие будет косовато. Также углы вертикальной наводки орудия опускается всего на 6 градусов. Ну, такая кустарная птшка, то есть, да, на открытой где-то не поиграешь, то есть здесь хорошая скорость, чтобы быстренько куда-то добежать, занять какой-то куст и там сидеть уже и надеяться на то, что союзники тебе будут светить. Максимальная скорость вперед составляет 55 километров, задний 20 километров. Удельная мощность 21,9 лошадиных сил, то есть машина очень и очень подвижная, достаточно вот такая бодренькая, да, скорость поворота ходовой 42 Градусы в секунду тоже показатель, ну, не знаю, да, вот по этому показателю <смех>, сравнивать с другими машинами обычно на такие, да, в цифрах не обращаешь. Ну, в игре уже когда прочувствуешь, там уже понятно, насколько это хорошо или плохо машина ворочается. Ну, время сведения достаточно комфортное, 1,9 секунд, то есть для ПТшки показатель весьма неплохой. Так, почитаем еще от разработчиков здесь пару предложений. Название танка, да, такое, ШПТК, ТВП-100, первый представитель чехословацких ПТ в нашей игре, машина обладает башней, которая вращается на 360 градусов и циклическим орудием с разовым уроном в 250 единиц, бронепробитие основного бронебойного снаряда, я уже говорил, 250 миллиметров, там дальше, да, про голдук так, так, так, так. Время сведения тоже, я говорил, 11,9. А, время перезарядки. Время перезарядки 7,5 секунд, да, но если там будет нормальный прокачанный экипаж на все 100%, то есть время перезарядки будет еще лучше. Ну, плюс, да, вот ставить, если досылатель, то есть меньше 7 секунд будет у нас орудие заряжаться. Прочность машины будет составлять 1150 единиц. Геймплей на машина представляет из себя довольно мобильную и скорострельную самоходку, которая может поражать разнообразные цели. Она может поражать любые цели при таком бронепробитии. Да, что там, десятки, без разницы, насколько они хорошо бронированы, пробиваться будет все, Ну, только что в башню, конечно, там. Не пробьешь обычно, будет, да, 330, все-таки не так уж и много, ну, да, если судить, сравнивать с ПТшками десятого уровня, хотя тоже, да, это неправильно, восьмой уровень сравнивать с десятками, ну, мне кажется, просто перебор для восьмого уровня давать такое шикарное бронепробитие. Так, благодаря хорошей скорострельности можно не бояться тратить снаряды на быстро движущиеся цели, а высокое бронепробитие специального кумулятивного снаряда поможет с тяжело высокими высокоуровнями противниками. Я считаю, это тоже нечестно по отношению к тем игрокам, которые качали и выкачивали десятки, да, вот эти, также на тех же супертанках ты, ну, не супер, блин, тру, на супертяжах на тех же, да, какой-нибудь Маус там или Тайп-5 Хэви, едешь, и тебя в лоб спокойно вот эти вот ПТшки восьмого уровня голдой будут пробивать. Это очень неприятно. Особенно попадаешь, когда на открытую карту, да, тебя сразу там светят уже на первых минутах, тем более вот эти ПТ-шки, они очень быстро приезжают, занимают позицию, садятся по кустам, да, у них еще хорошая маскировка, то есть тяжелые танки от таких машин очень сильно страдают, да, когда у них бронепробитие на уровне десяток, очень и очень неприятно, да, разовый урон небольшой 250, но учитываем хорошую перезарядку, то есть будем получать, будем страдать, да, ну я про вот эти про любителей игры на тяжелых танках. В принципе, которым я и являюсь, у меня я играю на всем, да и на СТ-шках, и на ЛТ-шках, там вроде тоже все в Ангаре присутствует, но больше всего все равно нравится на тяжелых машинах, да и вот так всегда. Ладно, еще попадешь на какую-нибудь городскую карту, где все-таки есть возможность, да, укрыться, ну и от арты, к примеру, ну и от таких, как раз. ПТ-шек тоже. Вот таким ПТ-шкам на городских картах как раз-таки играть будет очень некомфортно. То есть, получается, это такая картонная достаточно машина, да, хоть здесь и пишут, что 65 миллиметров достигает бронирование башни, но учитывать там углы, кстати, углы здесь небольшие, корпус, наверное, тоже сейчас посмотрим так. Так-так-так, ну, корпус, в принципе, одинаково, что башня, что корпус. Волбу 65, с бортов по 40 миллиметров и с кормы по 40. То есть, в принципе, пробиваться будет... Без проблем, любым, там что, одноклассниками, ну, выше уровнем, тем более даже фугасными снарядами некоторые смогут без проблем пробивать и наносить огромный урон такой ПТ-шке. Здесь танковать она, конечно, не сможет, ну, если только там минус два, так, к примеру, шестой какой-нибудь уровень, там, настолько стоковом орудии, там, да, звезды вот так сойдутся, что-то может все-таки и отскочить, ну, это так, да, на этой машине все равно ты лишний раз отсвечивать не захочешь. То есть так Стали стали. Вот так, кстати, вот маскировку, если посмотреть Тут нет такого показателя, у нас не написано Ну, боекомплект достаточно большой 66 штук снарядов Про что разработчики сказали, можно не бояться Тратить снаряды на быстрые цели да, Ну, то, что все-таки разброс хреновенький На средней, даже дальней дистанции По быстрым машинам стрелять много будешь Промахиваться, конечно же ну, не жалко, да, 66 штук, хватит на весь бой, даже если <laughs> без перерыва сидеть, да, в кустах и настреливать Обзор 370 метров Вот какой показатель хотел посмотреть, да тот <laughs> только то, то, что, главное, искал, искал, смотрел И... ну, и, и забыл ну, то есть, тоже такая машина на любителя, да, вот кто любит вот так вот прилететь, да, к примеру Ну, как говорил, тоже сравните, чем вот этот Hellcat с этими тоже, да, особо не сравнишь тот же гриль, там это у нас. Там Скорпион G, да, например, тоже такая достаточно быстрая машина. Но там орудие совсем другое, там разовый урон повыше, но тоже бронепробитие на уровне. Ну, в принципе, примерно то же самое, да, только что урон другой, перезарядка побыстрее здесь получается. То есть такая машина на любителя, ну и вся ветка такая получится, если там что, то есть получится еще целая ветка кустарных машин, которые будут у нас сидеть по кустам, Это, наверное. Получается как концепция, наверное, все машины будут примерно схожими по геймплею, да, обычно разработчики стараются сделать вот так. Сколько у нас был такое, даже бывает, потом какие-то машины из концепции общей выбиваются, их у нас рано или поздно потом все-таки меняли на какие-то другие, чтобы они больше подходили по геймплею, то есть вся ветка была примерно похожа друг на друга, то есть переходя от одного танка к другому, да, геймплей особо не менялся. Ну, будем ждать, не знаю, когда да, у нас до сих пор еще вот эти танки йог все еще пилится, ну, которые, наверное, ну, может перед новым годом тут не знаю или после нового года, это эти если увидим, дай бог только где-нибудь весной. В общем, ждем, смотрим. Сейчас опять на начнут, да, потихоньку потом выкатывать другие уровни, там начиная. Не знаю, с какого они пойдут там. С третьего, с четвертого, возможно. Ну, кто его знает. Посмотрим. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.